новый деп все по-новому запись идет проверил Да. <coughs> новый деп я сразу не буду никого не щадить не мелочиться я просто ракету открою все дискотехника меня даже здесь сливает все давай неисправность боже спасибо блять что это такое ну почему она меня сливает <coughs> Жар. Мог бы дать хотя бы топливный стержень. Дай мне хотя бы. Анима. Спасибо. Спасибо большое, прям. Кейс Батл меня прям любит. Побус. Ладно. Сто. Ровно сто. Джеймс Крюк. Я готов поставить все что угодно сейчас, потому что выпадет взгляд в прошлое либо затеряна земля. Общий пучка. Как же мы про нее могли забыть? Это же поп шипучка. Новые лисичие. Нормально. Зеленый ОМОНГ, Поехали. Смокинг. Нормально. Шансы есть. Или он меня так просто дразит, то что типа, да, да, мы Я тебя сейчас окупил, я тебя сейчас алю. Хоп. И давай, аристократ. Да, да, да. Я был прав. Я был прав. Я был прав. Просто, да, просто в говно он меня сливает. Все. Он мне сейчас, да, самый дешевый здесь скину, Все. И, и пошел я. О, смешный комплекс, нет. Он хочет со мной поездиваться еще. Я не буду издеваться. Давай мне выпадет протравленный, да? А, нет, Галиль. Галиль! Выпадает Галиль! Галиль! Хватка! Райский страж! Сейчас! Резерв! О! Вот! Вот на что надо смотреть. 50. 10%, 9%. Ни один не залетает. Почему не залетает? Потому что, блин, нервов нет. Все, спасибо, кто тут был.